Друзья, сегодня с нами латвийский режиссер Дзинтарс Дрейберг, который привез в Украину фильм «Вихола душ». Дзинтарс, И витаю с премьерой в Украине! Thank you, спасибо, <laughs> да. спасибо! Э, фильм очень драматичный. Это историческая драма, военная драма, очень мощная. А вообще почему пришла идея снимать настолько сложное кино этот фильм сделан из книги и книга очень важная для латвии потому что ее написал стрелок который сам участвовал в всех боях и это было время времена когда вообще латыши поняли что Своя страна и независимость – это единственная возможность, чтобы контролировать свою жизнь, чтобы как-то строить будущее для своих детей. Это был очень такой трудный период в Латвии, потому что очень много менялись эти э, государства, и мы, мы воевали то, то с царской армой, то с коммунистами, то с немцами. А понять то, что ты сам должен воевать за себя, что ты сам должен быть хозяином в своем доме и своей стране, это было, это пришло то время. И, конечно, это важная книжка, он как стрелок сам это все написал, чтобы это осталось историей. Для него, как автора, конечно, это сложилось очень трудно, потому что все срок. В 1941 году он был расстрелян из-за этого, книжка была запрещена в все советские времена. И, конечно, мы ждали тот момент, когда мы станем независимыми, и будет возможность вообще взяться за, за эту работу и как-то вот эту книгу, где 800 страниц с детальными информацией, сделать как фильм. Динтерс, вы не против, если мы в этом месте покажем ваш официальный трейлер фильма «Вихола душ»? конечно конечно хорошо чтобы украинский зритель э, увидел этот трейлер да потому что в украине начинается прокат этого фильма сейчас идет официальный трейлер фильма "Вихола душ за против подки, фигулялы, за нашу поддевшину. Фаспарк, го! Фаспарк, Это не твоя провина. Ходим записываться в лотыськие полки! Пришло время сражаться! Могутня в тебе армия, дети, дезертиры, беженцы. Ура! Ура! Закрепи тебя, Всем приготовиться к атаке! Стреляй с фанакса? Я! Yeah. Вы покажете шлях другим. Туда Пух-пух! Пока мы не вдома, война не закончилась. Стреляй! 17 фит знак за достижение в стрельбе? Мы скоро вернемся. Я yeah, чекать могу. Мой, хлопчико, держи! Вниз! Пошел, пошел, пошел! Пошел! За зраду засучений до расстрела! Нет! Ты, главное, скажи мир, здесь бачил так? и подбив его Три -три -три -три -три -три -три. Вот, ну, то есть очень масштабное полотно, Дзинтерс. А где это все снимали? Батальные сцены огромные. Это все снималось в Латвии? Да, все снималось в Латвии. И для меня, как режиссера, было важно, что... Если есть такая возможность, тогда мы снимаем там же, где это, где это было. Например, вы увидите фильмы, увидите такие зимные эпизоды, и мы снимали это зимой. и Это было то же место, где эти стрелки были и сражались. И это дало такое другое чувство для актеров и для многих добровольцев, которые снимались потому что один момент ты как бы понимаешь, но ну, у нас трудно, у нас холодно очень, там было минус 20 градусов, когда мы снимали, но ну, так и так кто-то приходит с чаем, есть паузы, и это ну, сколько там, может 10 часов снимаем, 8, но только тогда многие из нас поняли, как мы вообще не можем представлять, как это было по-настоящему, как там лежать. Минус этих градусов, три дня, когда она тебя стреляет, и еще как-то найти мотивацию, чтобы что-то покорить, что-то сделать. И, так что для, и там, где дети, этот мост такой, в ну, почти, почти, очень многих местах в Латвии, где эти бои происходили, там мы и снимали. снимали. Да. Ну, я вас понимаю как режиссера, а ваш ход, поскольку в этих сценах, когда крупный план, да, когда главный герой одубевшими руками пытается перезарядить винтовку, да, а он ничего не имитировал. Актеры реально мерзли, мерзли во время съемок и, и вам, как режиссеру, это было, мне кажется, ну, это, это была часть вашей задумки. Да, но ну из этого, конечно, я должен большое спасибо сказать моему актеру, Ато Брантовицу, который играет а, Артурса, потому что он а, ни секунду не говорил, что у него трудно, он говорит, я не чувствую больше пальцев, но я готов делать это еще раз и еще раз. А, и, конечно, та, так можно работать только с очень мотивированными актерами, которые тоже хотят максимально сделать. Ну да, да, это как режиссер, конечно, легче, когда ты мучаешь актеров. Вы, да. вы это признаете. Да? Конечно, Реж... конечно, конечно. Кстати, да. но вы же тоже рисковали. Отто Брантовец – молодой актер, который гениально сыграл свою роль. Да, и это его дебют в кинематографе. И на, на самом деле он играл молод... себя, по сути дела, потому что молодой парень, который идет на войну, Ему еще не было 17 лет, его э, киногерою не было 17 лет, он сознательно идет на войну. А и сам Отто Брантовец впервые сыграл в картине. Как режиссер вы рисковали? <связь> я даже не видел другой возможности. Я, мне хотелось все делать, как правдиво я могу, так, так и сделать. Это было и то, что много историков, и я много изучал про, про войну, чтобы это делать, как. Ну, чтобы это было ну, к реальностью, как как ну ну, понимаем, ну, русский язык, конечно. Но вот то же самое по актеру. Если молодой человек лет 15, 16, 17, он очень меняется через каждые полгода. И мне для фильма тоже было важно, чтобы показать через каждый год, как он меняется. И там, конечно, профессиональных актеров в тот возрасте в Латвии нету. И из-за этого мы делали большой кастинг, где-то... 1300 молодых людей пришли, чтобы показать себя. И, конечно, это риск, потому что найти актера молодого, который может играть в такой, но ну, по-английски это range, когда ты начинаешь как молодой, но заканчиваешь уже как как, как мужчина после войны. Мне было важно найти такого, который ты, уже в глазах видно, что он может, у него и что-то такое есть, что он еще молодой, но он уже думает немножко, как, как человек опытный. И он вот, а такой нашелся. Он нашелся в маленькой деревне, там в классе только пять человеков у него было. Он, он, он, он вообще не понял, почему он приходит. Я ему спрашивал, что он хочет в жизни сделать после, после школы. Он, он говорил, что он хочет быть либо историком, либо в армию идти и, и быть. Ну, я думаю, ну вот в таком возрасте уже так думать, это уже было интересно. И такие всякие сигналы от него пришли. И я очень э, горд тем, как он играл и как много энергии он дал. И даже вот эта старая шутка, что кто-то засыпает в суп, вот Сото это было, он снимаем, он говорит: я могу еще дубль, я могу еще дубль. И тогда приходит как вечером покушать, и он просто засыпает. Так что она дала себя все это. Ну, молодец, парень. Ну, кстати, вы от там по сути мобилизовали в армию. Вот интересную фразу, а вы интересную фразу сейчас сказали по поводу того, что молодых актеров в Латвии нет, а кинематограф есть. Как это у вас получилось? Ну, для Латвии этот фильм тоже особенный случай, потому что у нас очень маленькие бюджеты, буквально два фильма в год выходят, может, три художественные в Латвии. И в это тоже, но это очень малобюджетный фильм, и мы, например, не смогли его снять, ну, как бы нормально. Нам надо было очень много добровольцев, очень много спонсоров, и это было какое-то... Прекрасное чувство, что когда мы спросили о помощи людей, мы не можем платить за то, чтобы там 200 людей бегали сзади. Мы просто сказали, что это просто стрелков. И извините, извините, и не просто бегали, а, как мы сказали, мерзли и страдали в реальных, почти военных условиях. Да, да, и это очень трудно, потому что по этому льду там бегать сколько раз, это... Мы же знаем, что в кино мы там смотрим пару секунд, они бегают, а в реальной жизни не бегают 20 раз. А это уже пожилые мужчины, которые свою, свой отпуск для этого как бы отдают. Да? И вот мы спросили, вот помощь, люди ли готовы нам помочь и сниматься в этом фильме, и, и это слово… И эта книга очень помогла, и многие доверились, и пришли вместе там три тысячи этих добровольцев, которые… И это тоже было важно, потому что ну, мы же тоже очень испытаем пропаганду одну конкретную, да, и много про нас говорят, что… Но вот машины в Латвии ничего не хотят делать, все такие, ну вот никакие там мобилизации невозможно. А вот, вот мы просили про такую государственную важную вещь, и многие пришли помочь, просто помочь. И это было очень прекрасное чувство силы такой, которая за нами была. Да. То есть вы мобилизовали настоящий батальон, 3000 бойцов, ну... еще... еще... «Дзинтерс» еще и вооружили их. Вот, кстати, о реквизите. Где вы взяли такое количество тех же винтовок Мосина, например? Да. Ну, конечно, нет у нас так много Мосина. Да. Мы взяли все, которые есть в Латвии, но это буквально 60. Потом мы сделали реплик из, из дерева. И те, конечно, бегают немножко подальше. И там, подальше. конечно, тоже те, которые добровольцы, Первый раз они всех хотят вот эту настоящую винтовку и бегать с ней. Второй раз они уже понимают, что она очень тяжелая. И все хотят деревянную. Но там были такие люди, которые несколько раз шли к нам сниматься. И там они стали профессионалами. Сначала каждый хотят бегать, чем дольше, тем лучше, чтобы больше его в камеру видеть. Потом уже... Добровольцы поняли, что так, так, которых первых убивают. Они всегда были первые, чтобы не бегать все время туда-обратно. это, конечно, шутки, всегда есть такие фильмы тоже. Да, но, но в, в то же время вы передаете, что себе что чувствовали, ощущали реальные бойцы во время Первой мировой войны. Да, да, да. Для меня, как режиссер, тоже это было очень важно, как бы, если мы в каком-то месте там всем рассказать, где мы сейчас, что здесь случилось и и ну, это, это дает такую другую уже мотивацию. Такую. И из-за этого у нас уже такая тоже, я не эзотерик, но у нас так повезло всем, например, вот эта зима, которая есть в нашем бюджете, это невероятно сделать ее. Ну, вот, вообще два года зимы не было. А вдруг у нас вот те, те эпизоды, которые мы видим там, ну, например, на болоте, это же небезопасно не там на болоте быть, если нет настоящей зимы, а у нас все это было, и как-то все как-то сложились, чтобы этот фильм был сделан. Знаете, я вот вас сейчас слушаю, я вспоминаю, я много книг читал о Первой и Второй мировой, мировых войнах, да, и я там встречал этот э, психологический феномен, когда реальные бойцы шли первыми, э, и у них была, была следующая мотивация, кроме там геройства, а, ну, извините, просто это правда войны, чтобы их первыми убили, и чтобы они, ну, больше этот ужас не переживали. Было это... Mm -hmm. Вот это вы сейчас заметили на примере съемок, съемок фильма, когда с винтовкой Мусина mm -hmm. тяжело бежать, да, и, и, и люди это ну, понимают да. очень Большая, конечно, то, что мы знаем, разница в том, что если куда-то напасть, но ну, это уже... Да, там алкоголь, там молодежь, там какая-то странная. Но, но если то, что было и в и мы понимаем, если надо охранять свою страну, эта мотивация, конечно, совсем другая. И у нас же ситуации тоже было, что, что страна по середине была. Половина у немцев, половина у... У русских, да, и, и, и, и, и конечно все хотели сражаться, чтобы попасть обратно на свои дома, кому-то там бабушка еще осталась, кого то еще кто-то там и это и было бы такая это большая трагедия то в что ну как бы ты хочешь сражаться ты готов на себя отдать свою жизнь на это, но ты под армией цара, а у него планы вообще другие, тебе говорят одну вещь, что ты сражаешься за то, чтобы быть дома, а по-настоящему ты какой-то маневр просто, чтобы отвлечь внимание. И это, конечно, вообще безобразие, что, что понять, что Люди умирают из-за каких-то игр, которые придумывает там царь или не знаю кайзер и так это все, все, все идет еще вперед. Дентерс, а открыть военную тайну можете? Я по поводу бюджета фильма. Да, у нас ну почти 2 миллиона, да, ну половина у нас страна дала государству, у нас всегда государство на кино дает деньги. И половина – это все спонсоры, и все больше, чем 70 спонсоров из Латвии, которые попытались там хоть как-то помочь. Э, да, вот такой бюджет, да. Но это а, смешно. Конечно. Миллион, смешно, конечно, евро. Это евро. евро. 2, 2 миллиона евро, и это смешно для производства полного метра. Okay, ну, для военных фильмов это было смешно. Было. Просто я встретил у нас композитор. Э, она, выиграла Emmy Award, да, ну, для да, музыки, да. и она мне спрашивает, какой бюджет у вас-то будет? Я говорю, ну, 2 миллиона будет. Но говорит, прекрасно, значит, вот эту битву вы хорошо сделаете, но вот сколько у вас а, есть? то есть она думала, что это на один эпизод 2 миллиона. Да, да, да, конечно, но при Викторе Голливуды нормально, ну, как же вы это сделаете? Ну, балованные они там в Голливуде. Ну да, ну если честно, чтобы сделать такой фильм здесь, просто надо очень много мотивации людей, которые в проекте, никто там деньги не считает, все просто хотят отдать свои годы жизни, чтобы сделать этот фильм, сделать чем лучше может. Это и мой дебютный фильм, и дебютный оператор, и монтажер, не только актеров, так что очень, такая команда была, которая хотела что-то немножко по-другому сделать, и да, ну. Угу. Дзинтерс, а как приняли фильм в Латвии? да? Вот Я что имею в виду? Ну, в Украине идет война, в Латвии, слава Богу, мирная ситуация. Да, у вас есть тревоги свои переживания, в том числе, в том числе и геополитические, это все понятно. Но в то угу. же время мирная страна, член Европейского Союза, член НАТО, Да, есть определенный уровень безопасности. И, ну, люди нацелены на развлечения в основном, а тут, ну, будем честными, тяжелый фильм, сложный фильм, военная драма, правда, Первая мировая война, много крови, много страданий, да. много страданий на экране. Как, как, да. вас, как восприняли фильм в Латвии? Я, может, начну с другой, немножко страны, потому что это вопрос немножко тоже, ну, почему вот это сейчас делать, такие фильмы вообще, да, и... Тоже, например, ты говорил, что ну, когда мы шли на «Оскарс», там огромное количество интервью, и, конечно, люди вообще из Запада, из Америки, когда спрашивают вопросы про эту войну, ну почему это сейчас? Они не понимают, как это, когда э, война в твоей стране. Я им говорю, что я сейчас сижу в зуме, но тысячи километров от меня сейчас стреляют. И как-то всех этих интервью Оскар, вот из-за Украина всегда было как-то в моем осознании, что как важно всем рассказать, что это происходит еще. Это, конечно, чудовищно, что в 21 веке кто-то может придумать, что война решение чего-то, но это происходит. Из-за этого, я думаю, очень важно сделать фильм, который напоминает тебя, что... Что это свобода? Это свободу мы не просто как подарок получили, но это кто-то нам это дал. И сейчас это наше обязательство работать над тем, чтобы был мир, чтобы мы жили лучше, чтобы сделать свою страну лучше для своих детей. И демократия очень сложна, особенно если мы приходим от, из... СССР стран, которые как-то привыкли, что государство что-то для нас сделает. Нет, сейчас мы должны сами придумать, что, как сами сделать свою страну лучше. Это большое э, мышление, но ну, change, ну, ну, понимаем, да. и, э, и вот из-за этого истории, которые здесь в фильме, это же тоже просто молодого парня, который тоже, как все, никогда не ожидали, что война придет. Она всегда приходит неожиданно. Он, у него любовь, и у него есть какие-то цели жизни. Вот, но ну, а когда приходит, вот придумать, зачем ты там, что ты там делаешь, за что ты сражаешься. И у каждого тирана, который начинали войну, вот там в конце есть этот, один маленький солдат, который ну, либо подумает, что он делает, либо не подумает. И мне было очень важно, чтобы найти вот эту историю про этого маленького парня, который сам осознает, что ну да, это единственная вещь, чтобы я вернулся домой, это сражится за свою независимость, чтобы наша страна была без этих всех оккупантов, и мы, мы могли делать свою жизнь. Но я надеюсь, что ответил, потому что в Латвии это тоже очень забывается. И вот эта история, что случилось в 2019 году, мы не, зна не знаем. Это, это же никогда не учили СССР в школах. Это сейчас еще э Преподаватели истории должны как-то уже найти правильные слова, чтобы вот это рассказать. Мы 30 лет независимы, как бы, и тоже, как, как, как вы говорите, есть какое-то ну, security, ну, ну, как бы... Ощущение мы, безопасности, да. да. Но с другой стороны, Миш, наша система тоже только меняется. мы очень трудно вот это понять, эту демократию свою обязательства к стране вот это это все еще идет я думаю это будет еще много лет и чтобы сделать такой фильм что нам напоминает про это все это я думаю очень важно Но ну, нам латвии было очень важно я надеюсь что и в западе люди из-за этого тоже немножко подумают, ну, за какие большие качества ты должен стоять а для нас для нас я думаю очень важно то что вы сейчас сказали что агрессия против украины подтолкнула вас к работе над этим фильмом, да, над этой исторической драмой, вихола душ. Кстати, о мировом прокате, как, как прошел, в каких странах прошел фильм и как вы дальше его собираетесь продвигать, что у вас с оскаровской перспективой? Да, но ну у нас, конечно, большая удача. В Латвии мы сделали все бокс-офис рекорды. Но ну, они долго стояли, потому что все же эти Netflix и все это сделали, что люди меньше ходят в кино, но, но мы как-то сумели там, перейти аватар и Титаника, которые стояли всегда как рекордисты. Но... Есть, извините, извините, пожалуйста, то есть в Латвии вы побили рекорды Титаника, да? Да, да, да, да. Это аватар, Титаник, все они уже остались. Сейчас мы рекордисты. Да. Поздравляю! Что, Латвии... Поздравляю! Спасибо, да. Ну и за рубежом ну, сейчас больше, чем 50 стран мир показывает этот фильм. Конечно, из-за ковида не повсюду, можно это на большие экраны, но телевидение и такое повсюду. «Оскарс» тоже нам э, хорошая «Битва за «Оскарс»» была. Но мы понимаем, что в маленькой стране с режиссером Дрейборсом, который все, конечно, очень хорошо знают в мире, я, я шутил, шучу, конечно, это очень трудно. Но мы попали в топ-15 и это было очень приятно, что, что как вообще дали возможность посмотреть этот, этот фильм и особенно музыка, которая, я думаю, такая, что она интернациональна, и каждый, я думаю, может ошутить эту струну настоящей, которую композер нашел. Динтерс и возвращаясь к теме войны и к теме войны в Украине, почему, я думаю, это знаете, это мое мнение, почему еще украинского зрителя это коснется, так, за душу возьмет, Потому mm -hmm. что то, что происходит у нас сейчас на востоке Украины, да, это тоже своего рода такая окопная война. Да, там, там применяют не только винтовки Мосина, там применяют и тяжелое вооружение, и гаубицы, и там системы залпового, mm -hmm. э, залпового огня. Да, но, тем не менее, люди сидят в окопах. Вот это, это mm -hmm. война, которая с, напоминает Первую мировую войну. А скажите... Mm -hmm. Скажите, что у вас в Латвии вообще люди знают о ситуации в Украине? Я понимаю, что вы за всех, за всех латвийцев не можете говорить, но ваш, ваш взгляд на происходящее? Когда все началось, я думаю, это был вообще первый момент, когда люди задумались в Латвии, что у нас тоже небезопасность. Это был первый раз, когда я... Сижу с каким-то парнем, которые я играю в футбол или баскетбол, и они начинают думать, а что мы будем делать, если что. И, конечно, ну, конечно все всегда, когда слушают по других стран, думают про себя. У нас это было то же самое. И я был очень удивлен, как многие говорили, что они будут сто процентов защищать, что, потому что у нас тоже есть какая-то пропаганда все время, что все будут куда-то уехать, убежать. Но работает эта пропаганда до этого до сих пор, да. Но для меня, я, я, я честно, это так печально. Ну, как это может быть? Ну, ну 21 век ну что-то такое происходит. И разрешения нет, как бы весь мир понимает, что так нельзя, но вот все стоит уже. И как-то всем уже, ну, ну так привыкли немножко, Но как можно к этому привыкнуть? И это для меня вот самое тяжелое понять, что ну, ну, ну как? Ну это же, это же так нельзя, просто так нельзя, а что делать, ну, кто знает, да. Кто знает. Но это так печально, что это что, что это происходит. И я могу только сказать ну, то, что главный герой конца фильма говорит, что ну, за ваших братьев и отцов, которые отдали жизни, чтобы был этот мир и все возвратилось к нормальному. Да. Как вы оцениваете сейчас ситуацию в Латвии? Да, как, как, вы уж извините, я, я у вас как у представителя страны в том а числе. Нормально. Не, ну, ситуация в Латвии хорошая, я бы сказал так. Но то, что есть демократии, я тоже два дня-три здесь, но это я ощущаю, это чувство, что... Как бы все думали, что когда мы будем независимы, это стать как-то очень быстро будет. Как бы больше никто не будет воровать, никто не будет коррупцией заниматься. Как-то все мы будем такие белые, чистые и правильные. Но мы, но я так, я не... вам скажу, мы в Украине поняли, что это не так. Это длительный процесс. Ну да, но всем надо как бы успокоиться. И это шаг за шагом. Это, это не так быстро сделать, не так быстро эту всю ментальность поменять. И Латвия чувствуется, что, что это меняется. Ну, например, ну, такие маленькие вещи, например, что э, ну, чтобы застегнуться в машине, да, ну, мы же все понимаем, что это намного безопаснее так ехать. Но есть какое-то той. ну, нет, нет, не будем. Ну, вот это через вот Первые 10 лет мы делали это, потом начинали, сейчас уже задним сиденьем. И так также так меняется какое-то мышление про то, что демократия, то, то, что мы сами должны делать, не только ожидать, что мы можем, можем что-то что, что сделать. Я думаю, да, ну, ну, я просто думаю, что грех говорить, что у нас нехорошо, не, не потому что у нас нет войны. У нас люди, я думаю, богаче, чем они были по все времена, которые в Латвии было. Но, конечно, работы еще так нам много. Потому что тоже есть очень большая разница людей, которые зарабатывают много, и те, которые зарабатывают очень мало. Пенсионеров многих очень маленькие пенсии. Это, это очень трудно понять. И этот средний слой, который должен быть большим, чтобы была хорошая экономика, он, конечно, становится больше, больше, больше. Но, но это опять берет время. Это берет время. И, и эта ситуация covid но это тоже, конечно, не помогает, потому что это 5 возможностей для всяких популистов и чтобы кричать, брать голоса, чтобы попасть в парламент. Ну, вот эта черная часть демократии, конечно, очень видна тоже. Вот этот момент, да. Черная ну, часть, надеюсь, черная часть да. да, вы надеетесь, да, да надеетесь, ну, да, что это, будет все спокойно, мирно идти дальше, и я, я думаю, что для наших детей и следующих уже будет лучше и лучше. Я, я, маленький, вот есть такой вот пост, да, homo sovieticus, да, <laughs> вот я про себя просто думаю. Первый день, я когда-то, я был экономистом, я аудит комп, компании работал, да, Pricewaterhouse. Первый день, когда я начал там работать, я из работы домой принес... Ну, вот эти, ну, ножницы, два ножницы. <laughs> что Вы, вы сейчас признались. <laughs> что? Ну, что это такое? А как-то нормально как оказалось. Ну, я думаю, ну, вот, значит, что-то еще без ножниц есть такая, что я делаю, как Homo soveticus, да. И, значит, мой ребенок уже немножко на меня смотрит и будет такой же, немножко, но меньше. Я думаю, вот потом уже следующее поколение я надеюсь. <laughs> если, если будет мир тогда все будет хорошо Да, очень важен собственный пример конечно а скажите центр у вас в Латвии, ну дело в том что украинский кинематограф тоже потихонечку начинает дышать скажем так да. тоже тоже как и у вас маленькие бюджеты но люди пытаются что-то делать да, да. что что-либо какие-либо украинские фильмы вы видели а у нас тоже снимались военно-исторические драмы там например киборги «Иловайск. 2014. История батальона Донбасс или там тральщик Черкасы Черкассы». Mm. Что-либо из этого латвийский зритель видит? Yes. Нет, вот это тоже на кино, на большие экраны не приходит этот фильм. Из-за этого я хочу очень большое спасибо сказать дистрибьюторам здесь, в Украине, которые ну, осмелились вот это сделать, взяться за латышкий фильм и... Ну, делать эту большую работу, чтобы украинскому зрителю дать вот эту возможность посмотреть латышкий фильм, потому что это уже все начнет. Если вот этот фильм посмотрят в Украине латышкой, я думаю, это пойдет и обратно, что, ну, у Латвии услышат, что смотрят латышкий фильм, будет шанс посмотреть украинский. Вот я думаю, это, вот так и вот эти культурные связи начинаются, так что я буду очень на это надеяться, потому что я... Я, конечно, сам видел довольно много фильмов, особенно есть у вас очень сильные документальные фильмы, очень сильные, они выигрывают там ИтФа и все, все такие. и это прекрасно, что люди снимают и снимают так честно про, про Донбасс, про, про все, но, но вот про Кати в Латвии не показывают. Да. Возможно, возможно, даже будет ко кооперация. Да, я буду очень наверное, надеяться, да. Но, но уже Ты... все... Дзинтерс, вы знаете, о чем будет ваш следующий фильм? У Латвии есть такой старый режиссер Ян Стрейч. И он мне как-то сказал, вот он, он слышал, что в одном интервью я сказал, что я буду делать. Говорит, никогда не говори. Это просто никогда не говори. Тебя... Вот так трудно достать эти все финансирования, свою идею до конца придумать, все, чтобы когда будет, тогда все узнают. А до этого не надо. Но я просто честно говорю, я надеюсь, что вообще будет возможность снимать, потому что в Латвии это нелегко, получить следующий шанс это сделать. Но, но, конечно, для меня как режиссера очень важно снимать вот такие фильмы, которые заполняют какие-то страницы из истории, которые мы не знаем. извини, я за американскую историю знаю больше, чем по нашу или вашу, но это же ненормально. И вот, вот время СССР так много вещей вообще нигде не было рассказано, и сейчас как бы нет денег, чтобы это снять, и я как-то чувствую, я не даже своим долгом, чтобы это делать, эти истории рассказать, и, и думаю, вот это. Да, ну, как раз Латвия и Украина, вот те страны, где это очень важно рассказать, что у нас же есть, ну как это по-русски, РУЦ. Ну, мы не стоим на... Корне. Да, у нас есть корни, у нас есть люди, которые за Украину, за Латвию дали свою жизнь, и они это делали так, что мы можем их брать как пример и значит, понять, что у нас есть... Куда стремиться? Да? Но это не всегда про войну, это про всю, про как быть хорошим человеком. И, ну, и это, я думаю, поможет очень много, не только коррупции, но и по-другому всему. И вот такие задачи у меня и такие истории у меня много есть, которые я просто надеюсь, что будет возможность рассказать. Значит, мы будем ожидать следующих премьер в Украине. Спасибо за то, что привезли сейчас свой фильм. И желаю, конечно, во-первых, я аплодирую, поскольку я был на премьере. И желаю удачного проката в Украине. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, спасибо большое.